Подожди, стой, не Толя. Толя, Толя, Толя за ВДВ, Толя, Толя за ВДВ. У мощный пёс. <св> Ты чё ни ни в, ни в, Толя, иди домой. Все, иди сюда. Молодец, молодец, мальчик. Иди сюда. Вот чисто русская собака. <с> Боевая, блядь! Молодец, молодец, Толя, иди сюда, иди, мой мальчик, иди, выходи, выходи сюда, выходи, иди, иди, мой хороший, сюда, иди. Толя, за ВДВ, Толя, за ВДВ. А че это за порода? Ягтырье. Ой, молодец, ой, молодец. ВДВшник чистый, вот это повеселил, блядь, нихуя Толя, а ты куда? Плыви обратно Толян Толян, обратно плыви Толя, иди домой Иди сюда, молодец Иди сюда, плыви, Сейчас я его сниму И когда сюда выйдет, это пиздец Это боевой пёс, отвечаю Иди сюда, Толя. Иди сюда, иди ко мне. Толя, за ВДВ! Толя, Толя? за ВДВ! Блять, как его этому научили? Я не понимаю, Блять. Нихуя! Смотри там, у тебя. я сейчас Слышь, Да я думаю, они на у нас? Молодец, Толян, молодец. Ну Толя, Толя, за ВДВ! Толя, давай за ВДВ! Блять, слушай, как вы ему это научили, я не понимаю. Упали научили, Сами. Вася жесткий пес, отвечаю. Прикинь. Нихуя сейчас, шарик.